Здравствуйте, это Инсталайф, я выведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию программ, посвященных Институтам Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Так что, дорогие друзья, подключаемся к нашему прямому эфиру. Абитуриенты также можете задавать свои вопросы в э, прямом эфире, который ведет в Инстаграме, Инстаграм-аккаунт э, Казанского Федерального Университета. Но я, с вашего позволения, представлю, кто у нас сегодня в гостях и будет отвечать на ваши вопросы. Директор Института социально-философской наук и массовых коммуникаций, академик э, Академии наук Республики Татарстан, доктор фил, философских наук, профессор Михаил Мидович Щелкунов. Михаил, Дрич, день добрый. Спасибо, Рама. Заместитель директора по образовательной деятельности, кандидат философской наук, Екатерина Валерьевна Снарская. Екатерина Валерьевна и декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, кандидат социологических наук Леонид Григорьевич Толчинский. Леонид Григорьевич, вам тоже добрый день. добрый день. Ну что ж, коллеги, предлагаю тогда начать. Еще раз напоминаю, дорогие абитуриенты, зрители этой трансляции, пишите свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Первый вопрос довольно-таки интересный. Изменится ли в новом учебном году стоимость обучения? Ну, Алексею, Валерий, наверное. Да, наверное, я отвечу. Вообще, конечно же, приказы о стоимости платных образовательных услуг на следующий учебный год, они утверждаются ежегодно приказом ректора, и происходит это в июне перед началом приемной кампании. Соответственно, по прогнозам, у нас в среднем увеличение ежегодно идет на 4% инфляции по сравнению с текущим годом, но в принципе, в связи вот со сложной... Эпидемиологической ситуации. В этом году у нас достаточно хорошая поддержка государства была да, во время приемной кампании. Соответственно, вот в этом учебном году стоимость прием... платных образовательных услуг она не менялась вовсе? То есть, соответственно, точную стоимость вы сможете узнать в первых числах июня на сайте Казанского федерального университета. Угу. Спасибо. А какие проходные баллы были в этом году? У нас специальность философия? На специальность философии в этом году, учитывая, да, что у нас 17 было бюджетных мест, минимальный проходной балл составлял 247 баллов за три вступительных испытания по результатам ЕГЭ. Но я прошу особое внимание обратить абитуриентов, что конкурсные ситуации, соответственно, конкурсные баллы проходные, они формируются в процессе конкурсного отбора. То есть в зависимости от того, сколько будет заявлений подано на каждое конкретное направление подготовки в следующем году, в зависимости от тех баллов ЕГЭ, с которыми будут подавать документы абитуриенты, только после этого будет формироваться реальный проходной балл. То есть ориентироваться вы, конечно же, можете на предыдущие годы, но быть уверены уверенным в том, что, например, у вас 247 баллов, и вы точно пройдете на философию, конечно, на это ориентироваться не нужно. Нужно будет максимально оперативно мониторить свою конкурсную ситуацию во время приемной кампании. Продолжим по социальной философской теме. Когда проводится Олимпиада по политологии, спрашивают, и вообще можно ли участвовать в каких-либо Олимпиадах, проводимых Казанским федеральным университетом, чтобы заработать дополнительные баллы для поступления. Да, в университете ведется достаточно большая работа по привлечению талантливых абитуриентов, которые, безусловно, участвуют не только вот в школьной да, деятельности, не только хорошо сдают ЕГЭ, но и участвуют в дополнительных олимпиадах. Что такое олимпиады, которые проводит КФУ самостоятельно? А То, что касается нашего института, это профильная олимпиада по политологии, которая дает при условии того, что вы будете победителем этой олимпиады, 10 дополнительных баллов а Если вы будете призером этой олимпиады, они будут давать 5 дополнительных баллов к вашим индивидуальным достижениям. Помимо данной олимпиады, у нас еще в университете проводится олимпиада Лобачевского, где каждый институт представляет свое направление подготовки, которое тоже дает дополнительные баллы к вашим индивидуальным достижениям. Полный перечень Олимпиад, конкурсов, которые проводятся и в университете, и на уровне Российской Федерации в целом. Можно будет посмотреть в плане приема, в правилах приема, которые на данный момент размещены уже на сайте kpfu.ru в разделе абитуриенту. Полный перечень с подробным указанием того количества баллов, которые вы сможете дополнительно заработать. А вот По прошлому году как много таких олимпиадников было? Ежегодно компании. их на самом деле бывает огромное количество а, в зависимости от направления подготовки. Если мы говорим, а, допустим, о бюджетной форме обучения, да, когда ребята поступают, то здесь а, в этом году у нас поступило а, 8 победителей межрегиональной предметной олимпиады а, и 3 победителя конкретно по политологии, которые, собственно, прошли а, благодаря этому на бюджет, благодаря вот, тем самым индивидуальным достижениям. Отдельно следует отметить, наверное, будет очень актуально, особенно в следующем году, это конкурс «Алтын-Калям» «Золотое перо», которое также прописано в правилах приема, и они дают дополнительные баллы по вступительным испытаниям для поступающих на направление подготовки журналистика. Обратите, пожалуйста, внимание на этот конкурс, потому что конкурсные места там очень активно занимаются, да, и вот подобные участия и победы в таких олимпиадах, они, конечно, очень важны. Продолжим. Прилетают нам вопросы. Следующий из них звучит следующим образом: Здравствуйте, в этом году есть ли бюджетные места на специальность социология? Для поступления нужна матем... базовая математика или профильная? Тоже вопрос ко мне или? Ну я сначала немножко скажу о ситуации на будущий год. Я так понимаю, не в этом, а в следующем году. Ну хорошим таким знаком для всех наших будущих студентов или абитуриентов для начала является то, что почти в полтора раза, вот не даст мне соврать, увеличиваются бюджетные места практически на все направления подготовки, ну где-то побольше, чем в полтора раза, где-то поменьше, но это дает прекрасные возможности для привлечения более широкого круга абитуриентов, попытать свое счастье вот на это увеличенное количество мест. И я думаю, что ну, это делает более привлекательными направления подготовки в нашем институте. Такая тенденция, тренд на расширение бюджетного приема связан с известным указом президента Российской Федерации и затем постановлением правительства о увеличении достаточно существенным бюджетных мест, в первую очередь в региональных университетах, вузах России. До 2024 года ну, она должно вырасти в разы. Поэтому выводы делайте сами. А теперь Ексена Валерьевна скажет да, про ну, социологию. По поводу да. социологии. Во-первых, в следующем году у нас планируется 55 бюджетных 5, наверное, мест да. на направление подготовки бакалавриата. Что касается вступительных испытаний. Во-первых, конечно, традиционно они будут приниматься в форме ЕГЭ для граждан Российской Федерации, но со следующего года у нас меняются правила приема при варьировании сдачи вступительных испытаний на том или ином направлении подготовки. В частности, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в каждом направлении подготовки за исключением творческих направленностей, у вас будет выбор, какой из ЕГЭ вы будете сдавать. Что у нас получается? Среди обязательных для всех направлений у нас будет русский язык в форме ЕГЭ, а по социологии обязательным предметом будет обществознание также в форме ЕГЭ, а вот третий предмет, профильный, вы можете выбирать. Либо вы сдаете математику, либо вы, да, обязательно профильную, либо вы, соответственно, будете сдавать историю. То есть, фактически, у нас получается какая ситуация? Абитуриенты могут сдать а, большее количество ЕГЭ, и как только они получат результаты по этим экзаменам, они могут сами выбирать, за какой экзамен у них больше баллов, тот экзамен они будут а, подавать как вступительные испытания. Но, опять же, обратите внимание, если мы говорим о математике, это обязательно профиль, потому что базовая математика, она сдается в рамках школьной программы и оценивается по пятибальной системе. В вузы вы поступаете по 100-бальной системе, тут вариантов, к сожалению, других нет. То есть я правильно понял, то что на социологию всего три результата ЕГЭ, математика, общество и один на выбор, либо вот. ой, русский и обще, общество, общество знания. Общество знания обязательно и третий экзамен на выбор, либо математика, либо история. То есть четыре уже нельзя. Четыре уже нельзя. А, хорошо. Ну что ж, едем дальше. Следующий вопрос. Также по социологии. Стали ли проходные баллы на социологии в этом году выше по сравнению с предыдущим годом? Да. Если мы говорим конкретно о социологии, в этом году минимальный проходной балл был выше, пусть несущественно, там на два балла буквально, чем в прошлом году. Но обратите внимание, здесь опять же есть мониторинг Министерства просвещения по поводу статистике сдачи экзаменов в форме ЕГЭ ежегодных да, и уровней их сдачи. То есть в этом году в принципе ЕГЭ сдали лучше в целом, чем в прошлом году. И, соответственно, средние баллы ЕГЭ, которые получили наши выпускники школ, они в этом году оказались немножко выше. Что будет в следующем году? Здесь мы, ну, немножко, наверное, сложно прогнозировать, во-первых, но учитывая, что количество бюджетных мест в целом увеличилось, соответственно, нижний порог проходящих на бюджетное место, он все-таки будет пониже, чем а, вот в 2020 году по приему. Это совершенно очевидно, потому что практически на социологию в два раза увеличилось количество бюджетных мест. Сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить на бюджет на конфликтологию? Уже вот за, такой, за такое направление спрашивают. А, так, ну что касается конфликтологии, во-первых, конечно, это, ну, наверное, абитуриенты, которые мониторят э, не первый год э, данное конкретное направление подготовки, они знают, что конфликтология традиционно у нас был контрактный набор, там очень редко бывали бюджетные места, а в следующем году у нас планируется на конфликтологию 10 бюджетных мест. Такого мы еще не знаем. Такого да? еще не было никогда, да, это как раз, это очень хорошая э, динамика. А, соответственно, ну, по статистике, поскольку ее просто нет, да, на бюджет у нас там не поступали люди, поскольку его не было, сказать, сколько будет проходной, это, конечно, сложно. Но ориентироваться на бюджетное место, если у вас меньше 250 баллов, это очень рискованно, конечно. То есть в среднем около 85-90 баллов по каждому из результатов ЕГЭ у вас все-таки должно быть. Безусловно, вы можете подавать заявление, вы можете а, мониторить свою конкурсную ситуацию, но быть уверенным в том, что вы, допустим, сдали каждый ЕГЭ по 50 баллов и прошли на бюджет, тут, конечно, не стоит. Бюджетные места, они всегда достаточно идут с большим конкурсным а, набором. Ну, по баллам у нас еще будет впереди вопрос. А в целом, по статистике, на какое направление больше всего, например, возьмем там, за три года последних или за два, больше всего идет людей поступать. Мы говорим сейчас о бюджетном приеме или в целом? В целом, в давайте. В целом о приеме. Самые популярные направления подготовки у нас – это реклама связи с общественностью, телевидение, журналистика, социология, политология. Пожалуй, вот эту пятерку я выделю в числе самых-самых массовых. Они самые, Это те направления, которые набирают самое большое количество, в том числе, контрактных студентов. Да, но здесь нужно ориентироваться не на популярность направления подготовки, потому что каждый абитуриент, он ищет все-таки свое. Да? Кому-то важно популярное направление подготовки, кому-то важно творческое направление подготовки, кому-то интересно напротив. Чем меньше студентов, тем комфортнее этому абитуриенту будет учиться. Да? И в этом случае, конечно, вам нужно выбирать не поточные а, направления, да, а, а такие, ну, которые... Да, а, обучают штучных э, выпускников, и которых не очень много на рынке. То есть здесь просто нужно ориентироваться на ту э, направленность, которая вам будет интересна самому лично, потому что вы можете пойти, например, а, я не знаю, а, ну, условно говоря, там на, не знаю, на теологию, да, а, будучи очень... А, нацеленным да, на получение определенного результата, и вам будет комфортно обучаться именно на этом направлении, и вам будет уже неважно, массовое это направление, популярное это направление или не очень популярное. Вам нужно, чтобы вам было удобно, комфортно и интересно учиться. Да? Тут, наверное, это ну, отвечало запросам личности, а не конъюнктуре, цене это, массовости, проходной ситуации и так далее. Вот следующий вопрос, он объединяет два последних ответа касаемо популярного направления и баллов. А, пишут, на рекламу и связи с общественностью сдавать английский и русский общество можно поступить с 60 баллами по каждому предмету в сумме 180. Значит, смотрите, в плане приема вы увидите минимальные проходные баллы по результатам ЕГЭ за каждый вступительный экзамен. Теперь что дальше вы видите? Вы видите свои результаты ЕГЭ и видите, что они пусть даже чуть-чуть, но больше той, той самой минималки, которая опубликована в плане приема. В этом случае вы можете заключать договор и поступать на контрактную форму обучения, да. но гарантировать, что вы пройдете на бюджет с минимальными пороговыми баллами, это совершенно бессмысленно. Потому что, ну, если мы говорим конкретно о рекламе связи с общественностью, очень мало бюджетных мест, 6, насколько я помню, выделено на следующий учебный год. Обычно набирают потоки от 120 до 150 человек. То есть, соответственно, при минимальных пороговых баллах за результаты ЕГЭ на бюджет вы не попадете совершенно точно. Но там будет настоящая борьба за бюджет. Конечно. Едем дальше. Здравствуйте. На журналистику в 2021 году будут ли бюджетные места? Да, да. Это вопрос у многих беспокоит из года в год. Он из года в год беспокоит, потому что конкретно эти направления, они очень мало, как правило, финансируются из федерального бюджета. В следующем учебном году на очную форму обучения на журналистике выделены 7 бюджетных мест. Но обратите внимание на конкурсные группы. Татарская новой национальные медиа называется профиль. Там 7 бюджетных мест. Она а мультимедийную журналистику, очная форма обучения. Она по-прежнему только на условиях контрактной формы обучения. Но обратите также внимание, что бакалавриат журналистика он также реализуется на заочной форме обучения. И а в следующем году там будет очень много бюджета. 25 мест на журналистике и 23, соответственно, места бюджетных на телевидении. Вот так. Угу. Илья Георгиевич, может, что-нибудь добавите по журналистике? Мы абсолютно согласен с обозначенными цифрами. Тогда на следующий вопрос, наверное, вы ответите. передадите еще при этом. Роман Баканову. спрашивают, и есть ли при университете школа юного журналиста? Есть, она традиционно начинает свою работу в ноябре, в этом году она тоже, несмотря на вот существующие ограничения, все-таки в более усеченном формате, имеется в виду по количеству э, людей в сформированной группе, начала свою работу, но учитывая, что это было в ноябре совсем недавно, в общем, еще можно присоединиться mm -hmm. к работе школы молодого журналистов. Хорошо. Я, наверное, еще добавлю да, по этому поводу. А, традиционно у нас непосредственно уже в период начала приемной кампании, а, перед тем, как начинаются внутренние вступительные испытания, как раз Роман Петрович Баканов а, проводит а, курсы по подготовке к внутреннему вступительному испытанию. Они концентрированы, трехдневные обычно, а, но готовит он их непосредственно вот именно по программе вступительного испытания, для того чтобы пробировали абитуриенты, а, требования, которые, собственно, к ним будут предъявляться во время проведения вступительных. То есть такая возможность тоже есть. и Ей очень часто пользуются все таки в большей степени именно иногородние студенты, которые не имеют возможности присутствовать вот в течение года здесь, в Казани. Да, и, соответственно, вот они приезжают уже в Казань на несколько дней пораньше вступительных и, собственно, успешно их проходят. Хорошая репетиция, да. проверить свои силы перед да, да, испытанием конечно. творческим. Едем дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли перевести с бюджета на бюджет с одной специальности на другую? И СФН и МК. Куда и кому можно подойти? Это вот, видимо, уже те, кто учится, спрашивают. Теоретически, конечно, возможность перевода с бюджета на бюджет, со специальности на специальность, из вуза в ВУЗ она имеется у каждого человека. Но имейте, пожалуйста, в виду несколько факторов. Во-первых, если вы обучаетесь уже здесь э, на бюджетной форме обучения, у вас для возможности перевода не должно быть академической задолженности. Это первое условие. Второе условие. А для того, чтобы вы могли куда-то перевестись, на том направлении, куда вы собираетесь переводиться, должно быть вакантное бюджетное место, на которое не претендуют уже обучающиеся контрактники на данном направлении подготовки. То есть если у вас вот эти два фактора складываются, конечно, вы можете перевестись, для этого вам нужно обратиться в деканат того направления, где вы обучаетесь сейчас, и процедуру перевода вам, собственно, там подскажут. Хорошо, спасибо за ответ. Можно ли узнать минимальные баллы по русскому, литературе и обществознанию? Издача каких предметов требуется для поступления на факультет журналистики? Он на направлении журналистики получается. Так, журналистика, еще раз, да, у нас два ЕГЭ, это русский язык и литература, и одно творческое внутреннее вступительное испытание. Минимальные баллы для участия в конкурсе по русскому языку у нас составляют 40 баллов, а по литературе также 40 баллов. Повторюсь, это минимальное количество баллов, которые утверждено Министерством науки и высшего образования для вашей потенциальной возможности участия в конкурсе. Это не гарантия поступления, это только ваша конкурсная ситуация. Я бы сказал, что это только лишь допуск. Да. Не надо строить иллюзии, что с 40 баллами по-русскому или другим предметам можно попасть в высшую школу журналистики. Лучше так... Таких иллюзий не сеять и себя ими не утешать, уважаемые друзья. Ну, вот теперь спрашивают по поводу офлайна: Будут ли у вас проходить дни открытых дверей в этом формате, в офлайне, То есть, чтобы лично с вами встретиться, познакомиться сразу же, заранее перед поступлением. Да, конечно. У нас уже сформирован а, план а, работы наш а, в течение этого учебного года с абитуриентами в плане как раз вот какого-либо формата встречи. А, безусловно, мы запланировали один раз в феврале месяце, Я сейчас, к сожалению, дату не вспомню, но вы можете ее посмотреть. Опять же, в разделе абитуриенту а, на сайте kfu.ru они уже опубликованы, все графики. Но а, я хочу просто уточнить, что мы все-таки ориентируемся на ситуацию эпидемиологическую. Да? То есть, если будет такая возможность, безусловно, мы встретимся офлайн. Если же такой возможности не будет, то, соответственно, а, все наши мероприятия а, касаемо подготовки к будущей приемной компании, мы будем проводить вот в таком же онлайн-режиме я добавлю словами ксен Валерьевны вот здесь использованием э, цифровых технологий дистантного режима онлайн-форм значит ну вы все сами как молодые люди знаете mm -hmm. что можно сказать нет хода без добра и эпидемия это нашествие это чума она заставила вузы начать использовать цифровые технологии технологии дистанционного образования так быстро, что без эпидемии на это бы были потрачены годы, если не десятилетия. И мы ну тихонечко, не идеально, конечно, но все уже привыкаем к тому, что онлайн-сектор образования, независимо от того, когда закончится эпидемия, он все равно будет существовать. Вы все молодые люди, как принято говорить, цифровые аборигены – и не мне, молодым людям, напоминать, что цифровой мир – это реальность, которую надо умело применять в своих интересах. Поэтому при всем том, что мы сами скучаем без офлайновых встреч, сами всегда хотим посмотреть вам в глаза face to face, eye to eye, но тем не менее не надо считать что-то сверхъестественным или подсудным, там, нехорошим, что многие публичные мероприятия, в том числе и Дни открытых дверей, мы будем проводить в онлайн. Но еще раз говорю, это становится стороной нашей жизни, стороной образования, и к этому надо привыкать. Тем более у молодежи к этому явная такая хорошая предрасположенность. Ну, вот по поводу дистанта есть еще один интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, порядок поступлений иностранных студентов. Которые вот сейчас у нас есть такие товарищи, но пока что учатся на дистанции в своих странах. Да, ну вообще, конечно, я, наверное, скажу, это отдельная совершенно история, потому что в приемной кампании 2020, которая у нас завершилась совсем недавно, она проходила впервые в стопроцентном дистанционном формате. То есть, в принципе, конечно, университет уже отработал и апробировал процедуру приема иностранных граждан именно абсолютно на удаленном режиме. Как будет проходить прием в следующем учебном году? Это касается, кстати, не только иностранцев, но и граждан Российской Федерации, которые не смогут по разным обстоятельствам, по разным причинам приехать сюда. В следующем году приемная кампания будет проходить в гибридном формате. То есть ребята, которые смогут лично подать документы, они смогут присутствовать здесь, они будут подавать документы в оригинале они будут сдавать вступительные испытания, если они творческие, допустим, или. Ну, мы говорим об иностранных граждан, а внутри университета, они будут сдавать их оффлайн. А если же абитуриент не может и не имеет возможности присутствовать лично в университете, он может сдавать дистанционно вступительные экзамен, дистанционно подавать заявление о приеме, дистанционно заключать договор, и, соответственно, процесс зачисления проходит без его личного участия ну, здесь и сейчас в режиме офлайн. Что нужно сделать? 20 июня Открывается, стартует приемная кампания 2021. С 20 июня будет на сайте капфу.ру в разделе абитуриента активен личный кабинет. Что нужно делать абсолютно всем без исключения абитуриентам? Регистрироваться в этом личном кабинете и в режиме онлайн подавать заявление на направление подготовки, куда вы планируете поступать. Далее очень подробная инструкция, она также есть в разделе абитуриенту, обязательно с ней ознакомьтесь. Также в электронном виде вы в личный кабинет будете загружать все свои документы, подтверждающие личность. И уже на основании этих документов мы будем проводить процедуру зачисления и, соответственно, конкурсного отбора. Любые вопросы, которые будут у вас возникать, они наверняка будут возникать в процессе приемной кампании. С 20 июня у нас будет работать горячая линия института. Сейчас... Ну вот, так, сейчас у нас, к сожалению, на сайте еще института не опубликован этот номер, да, потому что он сейчас, горячей линии еще не работает. Но с 20 июня заходите на сайт isfning.ru, в раздел, опять же, абитуриенту. Звоните по любым вопросам и пишите по указанному номеру телефона. Соответственно, тьютеры, которые будут курировать ваше направление подготовки, они будут ориентировать вас и помогать с технической точки зрения, в том числе, для того, чтобы вы максимально безболезненно прошли эту процедуру зачисления. К этому опять тоже добавлю, и Ксена все очень четко объяснила, что никакой дискриминации между теми, кто подают документы онлайн или офлайн. Тот, кто сдает испытания офлайн или онлайн, нет. Потому что иногда абитуриенты пишут, выражают беспокойство, что, дескать, тот, кто в офлайн, как бы получает преференции. Преференция у всех только одна результаты испытаний или бал ЕГЭ, который позволяет вам выдержать конкурсную гонку. А вот эта вот гибридная система, получается, можно пользоваться также и гражданам России, например, из дальних регионов. То есть если ему очень далеко ехать, там, в Владивосток, например, хочет сюда поступить, он, в принципе, может дистанционно это все сделать, да? Да. Естественно. Да. Угу. Хорошо. Ну, у меня здесь вопросики уже закончились. Может, есть что добавить перед приемной кампанией, которая уже совсем скоро, ну, 6 месяцев подождать, совсем малость. Есть что-то сказать, дополнить, что ну, пожелать абитуриентам. Ну, я по праву руководителя, как бы, подводя черту под поступившими вопросами, хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто уже сейчас, в декабре, проявляет интерес к иническим событиям. И напомнить, что Институт социально-философских наук и массовой коммуникации – это крупнейший гуманитарный институт в структуре, Казанского федерального университета, что это институт, где реализуется 10 направлений подготовки полного цикла, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Эти направления все вы прекрасно, надеюсь, знаете, если связываете свою дальнейшую судьбу с учебой в институте. Ну и назвать главные, скажем, как мы говорим, три фишки нашего института. Это в первую очередь, как правило, Екатерина Валерьевна здесь говорила, штучная подход к каждому индивидуальный подход из обучающихся, поскольку группы у нас относительно малочисленные сравнению там с юристами, с экономистами, психологами, педагогами в других институтах. Второе. Мы никогда не изменяем идеи формирования свободного, критического, всестороннего, автономного, самостоятельного мышления, на каком бы направлении подготовки вы не учились. Это крайне важно чтобы из стен института выходил человек самостоятельно мыслящий, неважно, это будет журналист, рекламщик, философ, теолог или кто-либо другой. Ну и третье, о чем мы всегда говорим с гордостью, и на это есть основания, наш институт без преувеличения, самый активный с точки зрения студента, общественника, институт в федеральном университете. Нет ни одного, сколько-нибудь заметного университетского общественного события, республиканского, окружного, всероссийского и международного, в котором бы самое активное участие не принимали наши студенты, наши активисты, которые не раз в течение последних пяти лет занимали самые высокие позиции в республиканских, окружных и федеральных конкурсах на лучшего студента, лучший студенческий профсоюз, лучшую студенческую организацию. И так далее, и тому подобное. Поэтому те, кто испытывает действительно желание уже с первых дней обучения включиться в активную, интереснейшую, общественно полезную студенческую жизнь, а поверьте, всем хватит на этот счет работы, для них наш институт тоже будет хорошим выбором. Коллеги, есть что добавить? Присоединяемся в СИЦАО. Абсолютно верно. Хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом тогда можно завершать сегодняшний инсталайф. Всем большое спасибо за внимание, кто присоединялся к нашей а, прямой трансляции. Напоминаю, это был инсталайф, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Следите за прямыми эфирами Казанского федерального университета, телеканала Универ ТВ. Впереди вас ждет еще много интересных бесед с представителями других институтов Казанского федерального. Еще увидимся. До скорых встреч. До свидания.